Не бойтесь покупать птицу в цельном виде, первые разы вы будете, конечно, мучиться, чтобы ее правильно фаршировать, вы потрошите правильно запечь, но потом все будет получаться сразу. Обязательно прочитайте о том, как приготовить фаршированные перепела в духовке, если вы их приобрели, блюдо эффектно будет выглядеть на торжественном столе, ведь запеченная птица, это всегда праздник. Берите такое количество птиц, Какое у вас будет количество людей, ведь тушки довольно маленькие. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Перепелов помойте и опалите газовой горелкой. Чеснок почистите и пропустите через чеснокодавку, через пресс. К чесноку добавьте масло, соль и перец, все перемешайте. Натрите тушки перепелов маринадом внутри и снаружи, оставьте их на полчаса для пропитки. Вкусняшки, подписавшимся. Яблоко помойте, удалите у него сердцевину. Разделите фрукт на 4 части, по 2 кусочка засуньте в каждого перепела. Разогрейте духовку до 200 градусов, птиц заверните в фольгу и уложите на противень. Запекайте блюдо в духовке в течение часа, а затем достаньте его, откройте фольгу и полейте тушки образовавшимся соком. Запекайте птицу еще минут 30, минут за 10 до конца готовки фольгу можно раскрыть, так вы получите румяную корочку у готовой птицы. Подавайте с любимым гарниром, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Нам понадобится перепелки, 2 штуки, яблоко, 0,5 штуки, растительное масло, 10 грамм, чеснок, 3 зубчика, соль, по вкусу, черный молотый перец, по вкусу, количество порций, 2. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Всем добра, заходите еще.